Друзья, кто участвовал вместе со мной в раздаче от CoinMarketCap, там был небольшой опрос. Сейчас доступен Claim NFT. Пройдитесь по ссылкам и найдите активную кнопку Claim. У меня прям сразу в первой ссылке была эта кнопка. Нажал Claim, оплатил комиссию в районе 30 центов BNB и получил NFT уже на свой кошелек. Также появились свежие раздачи у меня в телеграм-канале. Ссылка на него в описании. Раздача NFT от Helix. Можете крутануть рулетку от биржи Gate. Рандомное выпадение призов. Попробуйте поучаствовать тут. Раздача не реферальная. Необходимо перейти twitter сделать обычный ретвиты лайк поста 1 и 2 поставить лайки и подписаться на их канал twitter еще размещаем вот этот вот текст то есть твит делаем и в комментарии вот этом посту оставляем адрес кошелька салана и я еще добавил, как и многие другие участники, ссылку на свой твит. Еще небольшая информация. Я размещал выше раздачи через WhiteList. Некоторые из них раздают свои токены, как NOA. Так что советую не пропускать, а оставить свою почту. Именно это они и требуют. Имя почта. И в некоторых случаях подтвердить необходимо еще. Ну и также новость по ревута. Старая раздача. С 1 числа по 15 июля. Они будут делать снимки вашего баланса. А потом конвертировать монету в новую вот токен R 10 к 1 то есть одна ваша монета Reo будет приносить вам 10 новых токенов R вся информация у меня здесь в Telegram у кого нет аккаунта попробуйте скачать установить приложение пройти регистрацию и получить токены